Ну, ладно, на, на подобные темы мы поговорим как-нибудь в следующий раз А сегодня у нас последний матч на сегодняшний игровой э -э вечер Это Агрессив Victims. Я надеюсь, кстати, я правильно подписал команду Одну секундочку, я быстренько перепроверю Да, правильно, подписал. Против команды Белоснежка и 7 гномов. Ну, в данном случае Белоснежка в чате пожелала уже удачи гномикам. Ну и гномиков у нас не 7, а пятеро сейчас играет. Так что все нормалек. Комментатору привет от постоянного From Russia. Привет, а, Ну, и давайте быстренько, пока ребята режутся по составам, пройдемся. Команда Aggressive Victims это шара. Давайте будем называть Шароед, Эйфория, 1337, 3, -3 -7. Рикойлы, Don't 7 и, кстати, Агрессив Виктимс выигрывают на живой раунд. Команда Белоснежка и 7 гномов, это пиу, пиу Сомчик, произошла смена сторон, А Роза упала на лапу Азора, I don't know how to play и DDZ, вот такие вот. Составы сегодня объявлены на игру И напоминаю, что на сегодня это последний матч, который мы с вами увидим Продолжение турнира Завтра второй игровой день И все тот же самый групповой этап Дорогие мои друзья ну а командам, конечно же, удачи, зрителям приятного просмотра, и уже у нас здесь готовятся какие-то хитромудрости от команды... А, э, простите, не агрессив, а от команды э, гномов, гномов, <свят> белоснежки и семи гномиков. Ребята там готовили сейчас 2Dшки, но... Агрессив виктимс достаточно банально Решили просто разыграть Пуш через зигзаг И, кстати, надо признать, достаточно продуктивная Ситуация 4 в 2, Диди Не успевает убежать How to play, I don't know Короче, не знает человек, как играть Что поделать, но минус все-таки Успел отвесить по одному из недоброжелателей Однако и ему тоже Убежать не удается но тут тоже нужно все-таки понимать, что Агрессив Victims, выиграв ножевой раунд, решили начать в сильной стороне, как это, собственно, было на первых двух картах. Команды, которые выигрывали ножи, также начинали за сильную сторону. Поэтому удивляться лично я здесь вообще не вижу чему. Все вполне себе стандартно и предсказуемо. Сейчас Агрессив Victims готовится зайти на точку Б, но ой, как не угадывают! Но, ой, как не угадываю, здесь просто стак, дорогие мои друзья. Вся команда гномиков, притаившись на точке Б, просто разворошили всех своих оппонентов, за исключением эйфории, который выжил только за счет того, что не пошел на точку Б со своими товарищами. Ну, а теперь нужно выигрывать раунд 1 в 4, при том, что там уже огромное множество выбитых девайсов имеется. Два калаша, скаут и, ну... Сейчас выходить из тэшки — это открываться под скаут. Я думаю, Сомчик попадет со скаутом хоть разик по оппоненту. Этого будет достаточно для того, чтобы наполовину лайфбара его штрафануть. Но, но нет, до выхода, к сожалению, не доходит. Эйфория забирает Диди и пиу-пиу отвечает минусом 1-1. Ситуация... Прям на начале раунда, на начале матча сразу кардинально меняется в другом направлении. И если Белоснежка и 7 гномов э, пока начинали не совсем удачно, то теперь, знаете ли, я побаиваюсь уже за команду Агрессив Victims. Доброй ночи, добрый, и еще раз, Александр. Равшан, приветствую вас еще раз. Ну, теперь раунд с диглами. но если уж предыдущий раунд с пистолетами был проигран, то чего говорите о раунде на диглах? Сомчик, кстати, отстрелил 1-3-3-7, пиу-пиу-пиу. А, именно пиу-пиу-пиу сделал со своим оппонентом по имени Recoil. Ну, попытка перетянуться куда-то на мидл, но ну, а Роза упала на лапу Азора, в общем-то, это все вполне себе... Прекрасно дело контролирует Ситуация 4 в 2, оставшиеся игроки атаки находятся сейчас в а, зигзаге Вот уже плавно пытаются перейти на парапет И тут у нас есть, как я уже ранее говорил, Ароза а упала на лапу Азора Сомчика забрали, но он опять-таки без минуса не сдался И это в данном контексте самое главное для коллектива а, с гномиками Потому что это же размен, а не простая ну вот с двумя диглами пушить длину, это мне кажется, конечно, ситуация не самая правильная, не самая, возможно, трезво оцененная, но что есть, то есть. Пробежать просвет в любом случае Донтачу не удается, и это второй за Свадсдами. Сложная, сложная аббревиатура Свадсд. Ну, это как там... Я забыл как Белоснежка, но это Сноу. Ну, Сноу, Сноу, что, Сноу Леди? Или как ее там... Визе t 7 Драгс Я забыл как гномы Они как-то там на D как то слово называется Сложное слово Ну ладно, не суть Не суть какое оно там по-английски важно, важно то, что вот такая аббревиатура А по-русски вообще это белоснежка и 7 гномов И этого в принципе нам достаточно Для того, чтобы комфортно за всем этим делом наблюдать Пиу-пиу-пиу. Аркада под рекламу. И позиция, которая была не сразу чекнута, по результату приносит два минуса. 1-3-3-7. Драугер, по-моему. Драугры, по-моему, они называются, если не ошибаюсь. Ну, ладно, могу ошибаться. Но бог бы с ним опять же. А, да, дворфы, дворфы, наверное, да? Скорее всего, дворфы. Ну, ладно. Сомчик. Еще кого-то подрезал. Все, хватит. Я теперь не усну. Буду думать о том, как же все-таки гномы будут называться правильно, да? 1-3-3-7. Минус Ароза упал на лапу Азора. Подбирается девайс и удается даже покинуть опасную позицию. Сомчик контролирует мидл. Также есть на парапете один игрок. Ну и под uh, баночкой у нас, разумеется, дежурит DDZ. Uh, сложный раунд для игрока атаки. И, скорее всего, даже uh, не берущийся. Snow White and the Seven. Dwarfs! Дворфс, все-таки спасибо вам большое, Равшан. Я все-таки правильно вспомнил. Дворфы. Дворфы, да. Дворфы уж всегда гномы были, где там э, во властелине колец или где они там дворфами назывались, не помню. Ну, короче, сейф. Да, 8 секунд до конца раунда. И действительно, да, пока у меня есть возможность сделать голосование, я, пожалуй, это и сделаю. Так, все, голосовалочка полетела. Ребят, простите за небольшую заминочку. Забыл ее добавить изначально. Ну, в общем, 3-1 у нас, да. Гномики свои раунды, естественно, подобные не отдают. Игрок атаки засейвился. Все рады и счастливы, довольны. Варкрафте дворфы. Ну, может быть варкрафте, но не суть. Ладно, я точно помню, что в какой-то из э, либо игровых, либо киновселенных э, гномов называли именно дворфами. Сомчик готовится к приему длины. Первый минус он уже по рекойлу сделал. Пытается забрать второго оппонента, но нет, второй оппонент все-таки Сомчик перестреливает. DDZ из КТ-респауна под прикрытием Пью-пиу-пиу -пью -пью, разбирают выход на длину. И последний, это шароедушка, наш многоуважаемый, пытается свалить на длину 29 кп И, ой-ой-ой, даже еще и по голове настучали юспиком. 4-1. Всем привет, медитатор. Приветствую вас. У вас здесь своя, даже своего рода фанбаза образовалась за время первых двух матчей. Даже Мотя писал или писала, ну, учитывая, что... Э, у, у, учитывая, что Мотя писала, я думаю, что это все-таки девушка, и писала она, что хочет от тебя детей. Вот так вот. Да? Ну и там я небольшие замечания по снайперской винтовке все-таки озвучивал. Ты, медитатор, потом, когда пересмотришь... Если пересмотришь, конечно, матчи. Э, послушай. Ну а пока... А пока, дорогие друзья, рекойл не сделал, к сожалению, ни одного минуса За 5 раундов его статистика выглядит как 0 к 5 Да, пока печальника. Сомчик пытается остановить своего соперника при выходе Моти это парень? Серьезно? Парень хочет детей от медитатора? М -м -м, ох уж времена, ох уж эти времена, ох уж эти нравы 4 в 5 Потеряли шараеда, 1-3-3-7 имеет треть своего лайфбара не эта девушка. Ну так вы определитесь уж, определитесь, девушка. Это или парень, рекойл! Рекойл! все не убивал, не убивал. Видимо, копил ману на тот самый случай, чтобы сделать красивый фраг. Итак, полетела флешечка через верх. Сомчик спрейдаун и успевает сбрить I тача, 9 хп остается у эйфории. Хаешка залетает, но не убивает его. И тут спрей совсем не туда, куда нужен эйфория! Ну, я бы, наверное, конечно, сказал... И, наверное, даже, конечно, скажу, что э, гномики сейчас чуть-чуть неправильно сделали. Они перекинули полностью инициативу в руки э, своего оппонента, да, в, в руки эйфории. Э, потому что сами э, начали на него лезть. И они просто... Он просто играл от своей позиции. Э, что для него было, естественно, единственно правильное решение. Нужно было просто дать ему поставить бомбу, и уже потом, понимая, где он точно дислоцируется... Где уже точно не будут мешать ни дымы, ничего, ни, ни, ни, <coughs> ни флешки, ни хаешки. Ни... Ну и, в общем, уже спокойно просто выходить и забирать. Ну ладно. Как бы такой моментик сложный, но рабочий, как говорится. Да? А в играх по-другому не бывает. Быстрый раунд от команды Aggressive Victims. И, кстати, надо признать... Достаточно успешный парадоксально, но достаточно успешный Даже невзирая на то, что там половина команды Бежала просто с пистолетами а В соло 42 хп А Роза упал на лапу Азора Нужно забирать двойку оппонентов Что явно будет сделать непросто Да и бомба опять же установлена из... О, я тут еще и рекойл в сайде Ну, гг Минус от рекойла 4-3 А, еще, кстати, чудо-травик Веселун писал, что медитатор лучший. Вот. И такое тоже было. Я уж и забыл совсем про этот донат. Но он был. Он имеет место быть. А теперь же гномики потеряли свое экономическое благосостояние, которое у них было. И, в общем-то, стало тут теперь все вполне себе... Туманно, То есть непонятно, есть ли перспективы на взятие раунда с Диглами, Но есть ваншот от пиу-пиу. Э, но поможет ли этот ваншот... Ой! Ой, Сомчик! Даблкил минус хаешки из Дигла, Туда накидывается флешка, чтобы Сомчик мог вполне себе спокойно эту позицию покинуть. И выжить, что самое главное. Ну и Сомчик подбирает эмочку. Ну, нужен игрок на зигзаге однозначно. С КТ будет очень тяжело останавливать соперника. В результате один успевает пробежать. И на нерадость команды э гномиков э пробежал тот самый игрок, у которого была в руках бомба. Ну, точнее, не в руках, а на спине. Э Шароедик минус пиу-пиу-пиу. Воу, ничего себе, еще есть следом. Минус Сомчик сбривает, прям без шансов. 4-4. Но опять же, позиция. Э Позиция, заключающаяся в том, что не было игрока на зигзаге. Сомчик, подобрав м отдал эту позицию, да, ушел в КТ-респаун помогать товарищам. Но мне кажется, товарищи справились бы на самом деле и без Сомчика. Нужен был игрок, который сдерживал бы напрямую в чуть более комфортной позиции э, и отсрочил бы немного постановку бомбы. Это куда, кажется, мне было бы важнее. А в идеале вообще можно было бы сместиться куда-нибудь под Гуся, например, и... И задушить гуся Ну, I don't Не I don't, простите, а просто don't touch И recoil разбирают по кирпичикам Команду Белоснежка и 7 гномов DDZ вместе с PLP простите, уже только PLP остается один, но, кстати, остается он против пятерых. Позиция с гусика приносит минус по рекойлу, но это единственное, что может принести эта позиция. Теперь уже необходимость сейвиться, поскольку четверых выбивать с точки в Б. Ну, это прям явно перспективка не из лучших. Но при этом агрессив Виктим вырывается вперед. И вот тут стоило бы все-таки. Призадуматься игрокам команды э, Белоснежка и 7 гномов, так как начало было, опять же, хорошее, да, то есть там и 4-2 было, да, и 4-1 было, и можно было бороться, и умудрились перехватить э, инициативу после проигранной пистолетки, но дальше как-то все пошло по наклонной, и раунд за раундом Агрессив Виктимс агрессирует, и надо признать, агрессирует весьма жестко. Практически не оставляют шансов а -а, гномам. Поэтому наши бедные многострадальческие дворфы раунд за раундом вынуждены отдавать. А сейчас раунд с одной эмкой всего-навсего засейвленный. То есть, можно сказать, по сути, экономический. А -а, эйфория. Открывшись из т не понял, что вообще происходит. Начал стрелять по товарищам по команде. Но благо, насколько я понимаю, ребят, отключен. Френдли а файр. Хотя, может, и не отключен, честно сказать. Я даже что-то как-то и, и не замечал пока еще. ни разу. Хорошая флешка через верх прилетела. А Роза не успевает даже приземлиться на, на ноги. В общем-то, ну, 6-4. Бесьма уверенно разыгрались. Понимаете, то, что сейчас гномы сделали, отдав несколько раундов, это не просто отдача нескольких раундов. Один из ключевых моментов в данной ситуации это отдача э, морально-волевых. То есть агрессив сейчас просто разыграны. Сверх собранный, вот Сомчик не успевает нормально выйти со своего респауна, его тут же убивают, но там была снайперская винтовка и Сомчик дуэль снайперов, к сожалению, проиграл своему сопернику с никнеймом 1-3-3-7, но АВП есть еще одна, да, вот здесь, конечно, вопросы к команде Сват, зачем им два авп Это, черт возьми, на карте D-Dust 2 Вполне себе и одного за глаза достаточно. I don't know how to play. Заканчиваются патроны. Ну, тут еще и флешки в лицо прилетают. Короче, все а, не очень хорошо, да? Можно было бы... А, ну, ладно. Не важно, что он был, можно было бы. В результате все равно никто его пушит. Ты не пошел, что самое забавное лично, как по мне, в этой ситуации. Попытки прострелить, но вот теперь уже снайперская винтовка, конечно, решила исход судьбы игрока обороны, находящегося на меду. Так или иначе, 3 в 3. Пиу-пиу, истинечка, минус айдот тач. Спрей -то какой еще из юспа добивает третьего, дорогие друзья? Ну, лучше поздно, как говорится, чем никогда. Но сватсты забирают пятый матчпоинт в этой встрече. Опять же, при прочих равных не стоит, конечно, забывать, что сватсты сейчас играют... В слабой стороне И то, что они сейчас в ней проигрывают Навязывая хоть какие-то трудности своим соперникам Наверное, говорит о том, что вторая половина Может быть, ну, сверхнепредсказуемой И экстра неординарной, наверное Конечно, Агрессив Victims тоже не та команда Которая определенно будет сдаваться, но В общем, у меня большая надежда На то, что вторая половина будет еще жестче, чем первая То есть, чехарда там будет не хуже, чем сейчас Но я в этом, по крайней мере, даже уверен Отчасти, отчасти. Аккуратная перестрелка. Да, вот в затылок сейчас попали шаря. Но у него 82 хп осталось. Поэтому теперь можно сказать, что френдли файр здесь выключен. Хотя я бы настоятельно говорил о том, что он должен быть включен. Потому что, камон, гайс, ну, турнир. На турнире френдли файр должен быть включен. Дабл килл от Сомчика. Минус один от Диди Зи. И это... Временный ничейный результат со счетом 6-6. Тринадцатый раунд, дорогие мои друзья. Тринадцатый. Это говорит о том, что близится смена сторон. Александр, сколько карт будет? Вот это последняя, Равшан. На сегодня это будет последняя карта, которую я для вас освещаю. Следующие матчи пройдут завтра. Ну, антиаркадная флешечка от Сомчика. Увы, аркады на точку Б никто даже и не пытается предпринять. Да, все игроки атаки, как вы можете заметить, сейчас находятся на точке... Это euh... не совсем точка, в банке, короче говоря. И вот сейчас попытка выйти штурмом на длину. Ну, длину всегда довольно-таки тяжело штурмовать. При этом, кстати, куча снайперских винтовок, которые были у игроков команды SWATS, вот сейчас пригла... При... Пригодились бы, простите, но. Но они находятся достаточно далеко. А лапа. А лапа упала на розу, черт возьми, да? В общем, делает минус один со снайперской винтовки. Далее череда разменов, после которых Сомчик выводит команду в численный перевес. Шароед съедает. Просто даже не шараета, шараедище, я бы сказал. Но Сомчик остается один против двоих. Шароед и рекойл будут ему ä, препятствовать. Сомчик. Нет. Вот второй раз Сомчик открывается с зигзага, что в первый Раз получил по голове, что во второй Ну не его позиция, вот прям, ну не его А вот тут согласен, FF должен Быть включен. Ну однозначно, да, конечно В рамках турнира всегда включается Friendly Fire, даже если мы возьмем тот же Самый Fast Cup э -э, Который берется Как бы сейчас за эталон площадки По Counter-Strike 1.6 Не будем забывать, что там На миксах Friendly Fire Включен Выключил, простите. Но на турнирах-то его включают. Сомчик. Минус рекойл. Кстати, хорошо очень настреливал, но не попал по второму оппоненту. А Роза упала на лапу зора Минус шароед. ты размерли. Минус. Пиу-пиу. Диди-зи. Диди-зи так и не смог, к сожалению, прострелить. В общем, ребята находятся все время вокруг да около. И это, дорогие мои друзья, 7-7 Что ж, первая потная битва э, в рамках данного турнира 7-7, временный ничейный результат Итоговый счет первой половины однозначно уже будет 8-7 Вопрос в какую сторону э, Я бы, наверное, сделал ставочку на то, что он будет в сторону Белоснежки и Семи Гномов Но, учитывая энтри-фраг от Шараеда со Скаута Опять же, ситуация становится менее однозначной. Но пиу, -пиу я думаю, уже стоит бежать на точку Берри. Койл просто урабатывает, а Роза упал на лапу Азора. I don't... Вот это кровавая баня, дорогие мои друзья. 8-7, бесподобные три хедшота от I don't know how to play. Притворялся, да, значит? Притворялся, что не знает, как играть. Агрессив всегда под конец включает режим камбэка. Ну, посмотрим, так это или нет. А, гномики готовы. Один кто-то у спецназовцев еще пока не готов. Ну ждем, ну ждем. Так, или пардон, это это не год, нет, это готово. 5 из пяти готово, там 4 из 5 готово. Один кто-то не подтвердил. Вот, все, подтвердили готовность. Молодцы, ребятки, не стали затягивать. Правильно, а что здесь затягивать? Здесь разыгрывать надо, черт возьми. Ну, и опять же, давайте обратимся к небольшой исторической справке. Да, повспоминаем, как Aggressive Victims с... сыграли первую половину. Почему я акцентирую внимание именно на этой команде? Потому что они выиграли ножи. Право выбора стороны было именно на их стороне. И как результат, они начинали в стране удобные для себя, но все-таки половину проиграли. И при том, что половину они играли в сильной стране. То есть сейчас шансы на победу у Белоснежки и Семи гномов просто огромные. Начинается стандартный пуш точки Б через Мидл и непосредственно Тшку. Ну и все, в общем-то, точка Б сдается очень быстро. И если у кого-то есть арморы... Из игроков команды Агрессив Victims я бы, наверное, даже подумал бы о сейве грешным делом, а почему, собственно говоря, нет. Шароед остался последний, 14 хп, за ним там уже выезжают чуть ли не с ножами, ну и все-таки его забирают. Да, это 9-7, дамы и господа, да, для команды Агрессив Victims это, конечно, очень и очень неприятный момент, но что поделать. Что есть, то есть. Теперь придется делать экономический раунд, хотя вы сами помните, я думаю, как агрессив Victims сделали стак, не стак, простите, кто? Э -э, гномы сделали стак. Получается, что гномы, да, сделали. короче, кто там делал стак на точке Б? Это я уже, блин, запамятовал. Оборона же ведь делала стак на точке Б. То есть, да, гномы. Гномы делали стак на точке Б и сработал, хитро был. Аваранточ, приветчишь тебе. 3 в три. Бомба установлена. Потенциальный ретейк от агрессив. Ой-ой-ой, пиу-пиу-пиу. Слишком близко поставил прицел. Не хватило в результате возможности довести. Сомчик. DDZ по минусу. Шарает. Последний 58 хп. Пытается стырить Галил. Ай хитрован. Стырил Галил все-таки. Еще и смотри, убить кого-то хочет. Но лучше бы ушел сейвить. Лучше бы ушел сейвить. Что ж, это 10-7. 10, -7. 10 -7, дорогие мои друзья, в пользу коллектива. Гномики. Гномики и Белоснежника. Гномы топ. Я нейтрален к КС 1.6, но никогда не умел в ней стрелять. Механик стрельбы там явно не для моих рук. Да нет, аварант, она просто считается на данный момент, по моему личному мнению, немножко устаревшей. И поэтому... Э, поиграв во что-то современное, в 1.6 действительно потом начинаешь играть гораздо хуже. И это я уже могу даже прям констатировать факт о себе потому что в GO я практически по скиллу не сильно что-то потерял то есть я там часика 2 поиграю и как говорится снова в седле но в 16 мне нужно наверное играть несколько месяцев чтобы вот опять привыкнуть к тому какая в ней физик стрельбы это действительно на сегодняшний момент ну лично в моих глазах игра которую если ты уже бросил лучше не возвращаться 117 Быстрее там игра, чем в CS GO, наоборот, медленно. Ну, да, в какой-то степени и это тоже. Тайминги, разумеется, отличаются в этих играх очень сильно. Да и вообще, да, вся мобильность в играх тоже, естественно, разная. Как я всегда говорю, CS GO и CS 1.6 объединяет только то, что это Counter-Strike и все все остальное в них это прям такое себе. Ну что, эмочки... И флешечки на мидл сейчас залетающие. Сомчик у нас пытается втихую откупорить точку Б. Ему, кстати, даже никто мешать не будет. Точка Б вообще пуста. Заходите, Сомчик, не хочу. Заходите, заходить не хочу. Ну, в результате Сомчик, естественно, заходит. Чё ж, как бы отказываться от таких ситуаций, да? Но делает один фраг, получает разменный минус, и Эйфория остается последней. А Роза упала на лапу Позора, минус Эйфория. И это, дорогие мои друзья, 12 раунд для команды Белоснежка и 7 Гномов. И вот тут я немножечко хочу чуть-чуть подрастроиться, да, потому что Агрессив Виктимс не оправдали моих надежд, которые я на них э, как бы возлагал, да. Я вот предполагал, что во второй половине Агрессив будут обороняться прям уровнево, но сейчас увидел, что не то чтобы без зуба, но нужна борьба. Минус от Дон Тача. Ну что ж, может быть, снайперская винтовка вдохнет в команду агрессив Виктимс надежду на победу. роза упала на лапу Зора. Дон Тача вырубает снайперская винтовка. Все, отстрелялась. Но при этом есть снайперская винтовка у Сомчика. Кстати, дуэль снайперов у нас так и не произошла, хотя потенциально могла бы. I don't know how to play. Забирает рекойла. Шароеты 1-3-3-7 скидают еще по выражении. И ситуация 2 в 3 с численным перевесом за обороной. И быстренькой попыткой занять позиции на точке Б. Тут пиу-пиу с одним хп и сомчик с 44 метра. Это, конечно, прям... Ой-ой-ой-ой, пиу-пиу. -пи. Пиу-пиу. Жирнейшая, конечно, жирнейшая ошибка от пиу-пиу. В него выстрелил снайпер. Этот снайпер промахнулся. Почему он не был убит? Я даже не знаю. Так, ребятушки, не ссорьтесь в чате, многоуважаемые вы мои. Я вас по-хорошему просить буду только один раз. Второй раз по-хорошему просить не буду. Второй раз буду давать муты на пять минут, поэтому... Э, вот. Как взрослые люди ведем себя. I don't how to play даблкил с дигла, пока я отвлекался на чат. Произошла какая-то вакханалия девайс. Отжал в наглую, а Роза упал на лапу Азора. Тоже отжимает рекойла и... Пара-пара-пам. 1-3-3-7. Последний против троих. Вот вам и раунд от гномиков. Гномики они вот такие... Гномики они, да, вот такие хитрые. В наглую забрали себе точку А. Ну и как теперь снайперу это выигрывать? Спойлер, скорее всего, никак, если игроки атаки на него, конечно, в открытую не полезут. Ну вот, конечно, да. Если бы вот все в вчетвером или втроём, сколько их там осталось Трое. Если бы они все прибежали бы с ножами, то, скорее всего, наверное, 1-3-3-7, может, даже их перестрелял бы и успел бы задефать бомбу. Но благо, что так сделал только один игл иглок. Иглок, простите, игрок, конечно. А, гномики теперь решили на Б сыграть, да? Ну, похвально, пох -по похвально Должно быть какое-то разнообразие И вот оно, в общем-то, сейчас на ваших экранах На этот раз точка Б Объявлена целью И цель эта, судя по всему, будет взята Хочется этого а, Или не хочется Дидизи с Хаешки взрывает Донт Тача И вновь у нас ситуация 5 в 3 Насколько часто я вижу ситуацию 5 в 3 Это заставляет задуматься Отличный хэдшот от I Don't Know How to Play. Ну и последним игроком обороны остается агрессив Victims Euphoria. Что это? М да. Так, дорогие друзья, короче, сбой был небольшой, не переживайте, сейчас мы сделаем вот так Или не так мы сделаем, подождите, сейчас как А, а чё, все? А чё, на сервер меня не пускает? Нет, пускают Стрим не завис, ребятки, обновите Напишите в чатике кто-нибудь там F5, э, все вот эти вот дела Кто раунд-то взял или никто теперь не взял Я сбился Счет был 13-8, но раунд, по-моему, не доиграли, да? Так, вот, 15-8, нет, все-таки доиграли Еще даже один успели сыграть а, не знаю, что это произошло такое непонятное, но это был какой-то небольшой вот секундный разрыв соединения. У меня на секунду пропал интернет, появился тут же вот прям буквально через секунду. Поэтому вот извините, ребята, что так получилось. <как> ну что, матчпоинт. Гномики-то в шаге от победы, оказывается, у нас здесь стоят. Им всего-навсего один раунд для победы взять нужно. А вот команде Агрессив Victims нужно взять 7, и эти семь... Это только овертаймы, да, то есть это не разговоры о победе, это разговоры о потенциальном камбэке до оверов. Два минуса от Донтача и Эйфории, Диди забирает Шараеда, полагивает немножко, но тем не менее забива... забивает насмерть просто. 1-3-3-7, рекойл, рекойл, но нет, ну как такое могло быть? Эйфория. Один против троих, дорогие мои друзья. И мне вот тут вот кажется, что песенка спета у команды Aggressive Victims. Ну да, сейчас бы еще бы посейвится, да, эйфория? Сейчас бы еще засейвится на последнем раунде. -то. Ну, расстрелял, а Роза упал на лапу Азора. Ну и в результате как бы GG, дорогие мои друзья. Да, на этом этот матч подходит к своему завершенницу.